и смотрю что здесь мне сейчас предлагают я вам сейчас прочитаю что мне предлагают и на что я настроен и так мне предлагают выдержит ли хата сразу двоих пап посмотреть сериал папик 5 6 серия посмотреть посмотреть литвины Гордик только больше купит авто за 24 часа